Обожаешь фарминг симулятор 19 и с модами? Тогда ты попал ровно туда, куда нужно. Во-первых, хочу сказать, что все ссылочки на модификации, которые я использую в своей сборочке, находятся в описании под данным видосиком. Переходи в описание, качай и все ты там найдешь. Во-вторых, зрители, не забудь о малюсенькой просьбочке. Поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Я тебе очень буду благодарен и буду радовать тебя новым интересным контентом в мире игровой индустрии. Ну, а в-третьих, довольно уже перейдем к делу, собственно, для чего мы здесь сегодня собрались. Как всегда, поступил, ребятки, очень интересный мод у нас, значит, в раздачу, и я сейчас про него вам все детально расскажу и покажу. А для этого давайте переместимся в наш местный магазинчик и прикупим себе уже технику из данного мода. Данный интересный девайс у нас находится в разделе под названием грузовики. Заходим в грузовики и ищем его в этой группе. Что же Ребятки, это за зверь такой, а это вот этот вот замечательный грузовичок, да, под названием Unimog U1200, U1400 и U1600. Да, именно сегодня я посвящу ему, ребятки, свое внимание и постараюсь детально разобрать и посмотреть на качество исполнения данной модификации, ребятки. Приятного просмотра, сейчас все и расскажу, что я об этом звере думаю. Ну и давайте начнем, пожалуй, сразу же с разбора его возможности кастомизации. Как вы видите, на наш с вами выбор представлено огромное количество разных разных донастроечек. Во-первых, это значит, можно менять цвет. Вот в этой группе можно выбрать, я так понимаю, цвет какого-то элемента, до да? какого-то элемента из, допустим, расширений, которые мы будем добавлять из списочка ниже, да. Здесь, естественно, есть основной цвет, как мы видим, цвет обода. Это мы можем покрасить колесики, я так Понимаю, да. Ну, все, в принципе, стандартно. Я бы сказал, и все достаточно понятно. Единственное, непонятно вот это что за кавер. Cover Color. Да, я вот немножечко не догоняю, что он окрашит. Но я так понимаю, что, скорее всего, это какой-нибудь из модулей, которые мы поставим и сможем покрасить потом в этот а, цвет. Также вот этот вот Flat, flat Bit Fluor Color. Я тоже, ребят, без понятия пока не разобрался, за что он отвечает. Но, скорее всего, тоже за дополнительные элементы, которые мы будем а, ставить. Ну что ж, поехали кастомизировать. Первая конфигурация вместимости 1500 литров. То есть он в себя вмещает это полторы тонны какого-либо груза. Да, то есть он сразу же у нас идет с предустановкой кузова. Следующее расширение кузова до 3600, я так понимаю, литров. Да, да, да. Уже уже считает до с тонн. Расширяется всего за 2000. И следующая версия. Да, ребятки, поняли мы теперь, что за кавер-колор. Это у нас, значит, цвет нашего с вами тента. Да, вот мы, ребятки, добрались. Все по ходу действий и узнали. Можно выбрать вот так вот любой абсолютно цвет. Так, ну что ж, смотрим дальше. Следующая, значит, настроечка. Это у у нас вот такая платформа, я так понимаю, да, для транспортировки, скорее всего, она идет с какими-нибудь также ремнями, да, крепежными, чтобы у нас ничего не вылетало. Следующая, ребят, настроечка это вот такой вот кузов, да, с, с каким-то небольшим вырезом. Я только, правда, не пойму под что. А, то ли для прицепов для каких-то, то ли для чего-ли. Пока что еще непонятно. Да, следующая настроечка это то же самое, только а, без бортов. Так, следующая настроечка это вообще мы все отсюда убираем и у нас он становится просто-напросто а, без кузова. Давайте попробуем пока что сделаем обзор а, с кузовом. Так, а, дальше ребят, идем. А возможность выбора колес. Да, можно поменять бренд колес. Да, это у нас видим первый вариант, да. Первая настройка. А, вторая настройка у нас меняется, смотрите, диск. Давайте цвет обода поставим на белый, чтобы было нам лучше видно, что у нас меняется. Следующая настройка. Так, а, все то же самое, просто диск у нас черного цвета. Дальше, ребятки, это у нас от Nokian, да, шины. Первый вариант, второй, да, и опять же трейлер борт, борт у нас. И теперь вариации их настройки. Можно выбирать, ребятки, колеса различные по диаметру, я так понимаю, больше, меньше, шире, уже. Да, здесь это все настраивается, и очень хорошо меняется. Короче, вариантов кастомизации колес здесь, я вам, я вам так скажу, да хрена просто. Плюс на каждый, ребятки, бренд у нас Идет, идут свои до настройки выбора колес. То есть они у нас меняются вообще обширным образом. Я не знаю, наверное, штук 20 вариаций здесь а, точно выбора колес у нас имеется. Сколько, зритель, ты насчитал? Напиши, пожалуйста, в комментариях, и я тебе непременно отвечу. Ну, а мы продолжаем, ребятки. Дальше, ребят, смотрим, какая у нас какая кастомизация. Это возможность поставить на наш грузовик вот такую вот мигалочку одну. Также мы можем две поставить мигалочки. Дальше смотрим, что можно откастомизировать. Дальше смотрю, задние фонари, да, или подожди, или у нас задние фонари, по-моему, были, или мы просто убрали эти штуки. Да, мы просто их убрали. вас В общем-то, здесь у нас просто идут проблесковые маячки в количестве одной или в количестве двух штук. Следующая настройка, за что у нас отвечает и что она добавляет. А это у нас по ходу действий. Да, я смотрю, поменялась сеточка на нашей выхлопной трубе. И вообще, дальше мы ее просто-напросто убираем. Остается вот такой вот вариант. Кстати, говоря, вот это, вот то, что у нас было до этого, эта опция, она немножко дороже, чем самая первая. И она стоит по умолчанию, так что имейте в виду при покупке. И простой глушитель, он выглядит таким вот образом. Да, несколько вариантов настроек тоже здесь имеется. Ну что ж, идем дальше. Также есть возможность выбрать, я так понимаю, звук нашему автомобилю. На выбор предоставляется несколько вари вариантов. Это стандартный звук и какой-то, я не знаю, особенный звук. Да, ребят, тоже по вашему желанию но это надо все проверять тестировать так ну так пока что мы смотрим ребятки на наши с вами возможности его кастомизации так идем дальше что у нас здесь а дальше у нас ребятки по ходу действий мы добрались до фронтальных каких-то его частей. Смотрим, что можно поставить. Ага, это, значит, силовая установочка, да, на которую можно а, вешать всякие навесы, плуги, я так понимаю, различные. В общем, это у нас специальное навесное устройство, на передок, с помощью которого можно будет использовать дополнительное оборудование. То есть у нас практически, ребятки, это не грузовик, а трактор какой-то получается, только с возможностью разгонять его до 80 километров в час. И стоит это удовольствие всего лишь ничего базовых Каких-то 26 тысяч, друзья Вот такой вот интересный агрегат Черт возьми, мне нравится, зрителя а как же тебе Пожалуйста, прокомментируй этот момент Мне очень важно твое мнение Ну а я, если честно, в восторге От качества исполнения, да, ну на качество мы посмотрим Чуть позже, а пока давайте дальше Посмотрим вариации кастомизации Так, и в общем-то Две здесь всего лишь настройки, в этом пункте мы ставим этот самое навесное, наше переднее Либо же убираем его Отлично, так, дальше, естественно Выбор двигателя у нас здесь тоже имеет так, стандартный, когда мы только выбираем, по дефолту стоит ю от 1600, видимо, модели. То есть он 155 сильный. Если мы будем юзать назад, то у нас становится двигатель чуть меньше. И, кстати, заметьте, ребятки, стоимость уменьшается. То есть мы ну, периодическим вот таким вот выбором вот этой настройки двигателя, мы выберем те самые 26000, которые заложены в этот в этот мобильчик изначально. Да-да-да, по дефолту у нас, напомню, стоит двигатель от 1000 1600-го 155 а, сильный. Ну а какой же максимальный двигатель на него ставится? Давайте посмотрим. Так. Дальше идет от Ю-1600. Что 163 сильный. Дальше идет на 211 лошадей. Ни хрена себе. 240 можно поставить. но цена соответствующая, ребятки. Да, 20 тысяч она а, добавляет. Ну смотрите, ребятки. 241, а, 241 лошадиной силы можно двигатель сюда поставить. И это на самом деле круто для такого а, мини-монстра, я бы сказал, да. То есть он может тягать реально э, нехилые грузы с таким э, движком. Ну давайте тогда поставим э, наш стоковый, какой там у нас идет самый, на 125 лошадиных сил. И с ним будем а, тестировать Так, ну что ж, дальше следующая настройка Это у нас Roof Installation Так, смотрим, что эта опция нам добавляет А, эта опция добавляет нам кондиционер На крышу нашего а, Грузовичка, да, дальше, ребят, смотрим следующее. убирает кондиционер, но добавляет Дополнительное освещение Вот такой вот бокс для освещения Так, а, следующая настройка просто а, Дополнительные фары, я так понимаю Появились у нас дальше, ребят, смотрим Это у нас бокс это у нас, значит, кондиционер, дополнительные фары и... Вот этот фрейм, да, который Фрейм-решетка, типа это фрейм трубы Который защищает, видимо, этот Кондиционер, да, например Работаем мы в каких-нибудь сложных условиях Типа в лесу, чтобы на него не попадали Какие-нибудь тяжелые бревна И случайно его не сломали Я так понимаю, для этого и нужен этот Фрейм, вот этот вот каркас, который Ставится на крышу, да, классно, кстати, выглядит Да, да убираем тогда его, оставляем только лишь Один кондиционер Я смотрю, ребятки, все, в принципе, все опции Мы здесь посмотрели, дальше смотрим, это что у нас такое а это у нас опция, за что отвечает Давайте посмотрим, так А это у нас, смотрите, значит, вот здесь на лобовое стекло Такая вот накладочка сверху добавляется Дальше смотрим, я, ребят, не знаю, как правильно Называются некоторые вещи, поправляйте меня в комментариях Если вдруг что-то не так я Называю, да, не все мы идеальны. Так, а мы идем дальше, смотрим Следующая опция, ребятки, это мы меняем Я так понимаю, сигналку нашего С вами звучка стандартного, да, сигнального а, Видите, какие две трубы под... Две трубы нам добавились, так, а следующая Опция, что-то не заметил, что поменялось и так, да, просто, ребятки, добавляется у нас сигналка новая и также вот, этот вот, вот эта вот накладочка на лобовое стекло сверху против тени, я так понимаю, против солнца, я так понимаю, да, солнцезащитная, скорее всего, накладка как-то она так вроде называется, ну, не знаю. В общем, ребятки, вот такие вот опции кастомизации, я думаю, что это очень обширный списочек, да, то, что мы сейчас посмотрели и... На этом я думаю, что с кастомизацией пока что все Ну что ж, перейдем к визуальной его составляющей Давайте посмотрим его, как он на самом деле у нас выглядит И разберем на детали Давайте, ребят, поехали Для этого нас надо его купить Давайте приобретаем за 26 тысяч И пошлите в магазинчик, посмотрим вот он наш красавец, вот он наш юнимо, Юнимок, он так называется Это у нас новый, значит, автомобиль Универсальный, я бы сказал а, С функциями трактора, скорее всего Потому что, ну реально, посмотрите на Вот эти вот а, навесные устройства Спереди можно повешать что-то, да а Плюс подключить это м, К валу отбора мощности И сзади можно подключить также что-то И какой-нибудь плуг повешать Да, смотрите, какое здесь навесное устройство Предусмотрено, но это явно, ребятки Не просто для перевоза тележек, как Каких-нибудь а, для реально каких-то полевых а, работ. Так, ну что ж, давайте взглянем на него поближе. Что это у нас за монстр такой? Видим, что качество, ребят, исполнения здесь на высоте. Я к тому, что здесь, даже вот если мы посмотрим вот сюда, в эту дырочку, здесь даже решетки есть. Обычно, если мод некачественный, то у нас эти решетки замылены, просто сделаны текстурой. А тут мы видим, что у нас внутри есть двигатель. Да, у этого монстра не просто все так. А все, ребятки, со смыслом. Так, я так понимаю, надо бы выкатить его немножечко на улицу, чтобы у нас было посветлее. Ну что ж, вот так вот у он заводится, да. Да, ребятки, классно выглядит на самом деле. Водитель здесь сидит качественно, я смотрю, нигде ничего у него не выпирает, да. Иногда бывает, что в некоторых модах что-нибудь, какая-нибудь часть тела выпирает, да, на улицу дороже, сквозь а Здесь такого нет, здесь все предусмотрено нормально. Так, давайте проедем, немножечко выкатим его вот так, секундочку, слушаем звук. Даже когда подтормаживаем, слышите, как вшикает? Да-да-да, ребятки, звуковое сопровождение здесь, я смотрю, на достаточно хорошем уровне. Так, ну что ж, вот мы и выехали, давайте посмотрим на его основные характеристики. В деталях, вес у данного монстра 4,2 тонны, вот там в правом нижнем углу у нас, ребятки, отображается, да-да-да, все, ребятки, это достигается модификациями, вся дополнительная информация, все модификации есть под данным видосиком по ссылочке, переходите, качайтесь, я в основном собираюсь, стараюсь только самые качественные и проработанные моды, всякого размыливания, Текстуры прочего вы у меня никогда не найдете. Небольшая, так сказать, самореклама. Ну что ж, ребят, смотрим дальше, да, что у нас здесь есть интересного. Максимальная скорость, как я и говорил, 80 км в час. Объем бака, я смотрю, у него на 130 литров. Да-да-да, вижу, что 4 литра в час он расходует, пока молотит в холостую. Естественно, при нагрузке это будет гораздо больше и зависит от настроек, сколько вы поставите в настроечках. Так, ну что ж, осмотрим визуально, ребятки, проверим фары для начала, да, вот таким вот желтым цветом они у нас светят, есть также дальний свет, как в принципе и должно быть замечательно, так, причем здесь мы когда включаем дальний свет, его не особо а, видно, отлично, так, дополнительный, ребятки, свет сзади, так, ага, вот задние фонари у нас включились, я смотрю, да, тоже такого же цвета они у нас горят, светят в смысле, так, дополнительный свет спереди Ох, какое освещение, просто обалденно Я думаю, что в ночное время было, будет гораздо круче Давайте сразу же посмотрим вот таким, ребятки, образом это все дело выглядит ночное время. Вообще обалденно, на самом деле, смотрится так. И, естественно, еще одним кликом мы выключаем совсем весь свет. Еще раз, ребятки, вот это передний у нас свет. Такой, знаете, мягкий, теплый цвет фар. Необычный белый, как это а, по дефолту идет, да, у техники фарминг-симулятора. А такой, знаете, мягкий белый. Сразу видно, что автор поработал даже над цветом, что очень редко в каких модификациях делается. Так, второй задний свет. И смотрите, какая область освещения обалденно. Он просто вокруг себя практически все покрывает Это все, ребятки, еще при том, что я без дополнительного обвеса светового, который вы видели до этого, сейчас играю То есть еще сверху вешается дополнительная плюшка, которая делает освещение, мне кажется, вообще круговым Но это все можно будет посмотреть уже индивидуально Да, в ночное время мне нравится этот грузовичок, а давайте посмотрим, как же он в салоне у нас внешне, если честно, мне, ребятки, нравится как выполнен этот грузовичок как тебе, зритель, напиши, пожалуйста, свои комментарии что ты думаешь по этому а, поводу, также давайте глянем на поворотнички, так, поворотничек у нас значит правый, отлично работает, как спереди, так и сзади, по идее, должен быть да, не особо супер яркий такой, знаете, более естественный а, цвет, видно, что тоже проработан, так, поворотничек левый у нас также отрабатывает как а, нужно. Смотрите, задний, когда мы включаем задний, у нас сигнал тоже есть, точнее свет. Отлично, ребятки, просто великолепно все выполнено, мне а, нравится Так, ну что ж, пришло время посмотреть на технику а, внутри Снаружи более-менее, а как же внутри, давайте глянем Так, внутри, ребятки, нас приветствует вот такой вот обалденный, шикарный салон Да, мне, если честно, очень сильно нравится Так, ну и сидя в кабине, давайте посмотрим, как у нас происходит запуск двигателя Сидя мы в кабине, давайте, ребят, послушаем вы видели, как у нас сейчас только что мигала приборная панель? А это значит, что у нас приборочка отрабатывает. Вот давайте посмотрим еще раз на ее функциональность. То есть, смотрите, просто свет освещения, да? Все, ребятки, у нас сигнализируется. Дальний свет мы нажимаем, и все у нас, ребятки, смотрите, на приборочке на нашей показывается. Поворотнички также, ребятки, отрабатывают. Отлично. И плюс у нас, значит, товаричка тоже работает качественно Просто все на приборочке у нас отображается. Про, по, по поводу анимации, да, смотрю, э, что есть здесь анимация, э, все органы управления работают, то есть коробка, э, рычаг переключения передач у нас, смотрю, работает, да, э, э, рычаг газа у нас отрабатывает и рычаг тормоза. Пусть и не так сильно плавно, но если учитывать то, что версия у нас, ребятки, этого мода первая, скорее всего, это будет дорабатываться, скорее всего, это все доведут до ума и анимацию также доведут до более плавного какого-то состояния, но даже сейчас видно, что все у нас выполнено на высочайшем уровне. Даже, я смотрю, у нас сиденье, оно немножко вибрирует и отрабатывает, опружинит. Это говорит о том, что у нас даже сиденье здесь стоит не просто статичное, а динамическое. Да, руль поворачивается, все поворачивается, друзья. Так, сигналочку надо проверить. секундочку, кстати. Да, по поводу зеркал. Зеркала тоже здесь все работают и отражают как нужно. Зеркала заднего вида, конечно же, я имею в виду. Так, ну что ж, давайте взглянем на сигналочку, как у нас Сигналочка здесь работает Сигналочка, кстати Вот сигналочку обычно ставят на такие моды От какой-нибудь уже техники Но здесь я вижу, автор также постарался И поставил сигнал уникальный То есть ни на какой технике Я такого сигнала, если честно, друзья, не видел А вы, зрители, слыхали еще где-нибудь на какой-нибудь технике Вот такой вот сигнал? Напишите в комментах, если оно так и есть Возможно, братишка Scratch немножко невнимательным в этом планом, но я чувствую, что такого сигнала ни одной техники не было пока что и здесь он уникальный. Ну а теперь пришло время посмотреть, как же пачкается наша техника. Для этого можно, мне кажется, заглушить пока что двигатель и давайте посмотрим, как же у нас техника пачкается по максимуму. А, ну что ж, в максимальном, ребятки, состоянии испачканности а, наш с вами мобильчик, да, Unimog, выглядит вот таким вот образом. Видно, что все элементы, да, подвесочка и прочий, каркас, да, фары даже у нас пачкаются, как мы видим. Везде присутствуют элементы э, грязи. Ну а как же в самом салоне при запачкавании? Ага, и в самом салоне тоже, ребятки, присутствует грязь. Основная проблема в основном модовой техники бывает в том, что снаружи у нас техника пачкается, а стекла и внутренности остаются Чистыми, как будто мы сюда, блин, заходим в белых тапочках. Так, ну а сейчас, ребятки, все выглядит достаточно хорошо. Видно, что снизу автомобильчик у нас гораздо грязнее, чем вверху. Оно и логично. Да, по поводу испачканности я вопросов никаких не имею. Это, можно сказать, 10 из 10 баллов, если по такой шкале судить. Классно смотрится, ребятки, классно. Также хотелось бы посмотреть степень изнашиваемости нашего автомобиля. А, как мы знаем, у нашей техники в фарминг-симуляторе есть степень износа стойкости. Да, как только у нас техника изнашивается, она также начинает выглядеть немножко иначе. Каков же, ребятки, будет уровень износа при максимальной изнашиваемости? И как это, это визуально отразится на нашей технике? Давайте посмотрим. А, ну что ж, поставил я на максимальный износ техники. Как видите, вот там у нас в правом нижнем углу экрана а, состояние нашего грузовика, ребятки, 100 процентов, так сказать, поломки стопроцентная, да, то есть сто процентов убитости и вот так вот, ребятки, он у нас сейчас выглядит. Что именно поменялось конкретно, вы можете заметить. То, что вот это вот переднее навесное, да, у нас побелело очень быстро, да. И вот сзади я тоже, я смотрю, короче, рама у нас только поменялась кардинальным образом. Но ни внутри, ни снаружи, да, на краске я не вижу никаких потертостей. Ну, это, наверное, пока что Единственный минус этого грузовичка То, что у нас он а, при износе Выглядит не совсем корректно Как это обычно бывает на а, другой технике Но это, ребятки, нужно списать на то Что это всего лишь модовая техника И это всего лишь, ребятки, первая версия Этого Юнимога, да, которая вышла Совсем недавно, я думаю, что Обязательно эти баги разработчики Мода пофиксят, и у нас наш Юнимог Будет выглядеть гораздо круче В будущем, да, что вы думаете по этому поводу Пишите в комментариях, также не забывайте Ставить лайки за это этот чудесный грузовичок Который мне уже понравился и смог покорить Мое сердце, обязательно буду Использовать и я его в своей сборочке И в каких-нибудь моих видосах по фарминг Симулятору, вы обязательно увидите Этого монстра, ну а мы переходим к самой больной Теме таких вот модовых а, Моментов, да, модовая техника Обычно она красивая, вся такая Знаете, отполированная сверху Но про дно техники Мало кто помнит, и оно у нас Обычно примитивное, давайте перевернем Наш грузовик, а, днищем вверх, а, так сказать, вверх тормашками и посмотрим, как он у нас выглядит, ребятки, а, снизу. Секундочку. Осталось только его а, приподнять, повернуть и что мы здесь, ребятки, наблюдаем? Секундочку, сейчас проверим. Да, это самая больная часть модовой техники, что снизу все мододелы забывают, что надо еще и, оказывается, у нас подвеску как-то сделать динамичной, да, чтобы она тоже соответствовала. Так, во-первых, ребятки, сразу хочу сказать, что детализация вот этой вот рамы, да, и всех вот этих элементов, плюс развесовка колес, центровка их выполнена вполне на достойном Уровни. Да, все мы знаем, что здесь есть некая физика. И когда мы э, давим э, сверху, например, на колеса, они у нас проседают. Здесь же немножечко понятно, что любую технику ты перевернешь, и вот колеса примерно будут съезжать со своей центральной оси. Это для того, чтобы при перевороте обратно на колеса у нас колеса становились более-менее по центру. Это, ребятки, такое небольшое, э, э, как бы вводная информация о, о том, кто... Э, тем, кто не знал этого момента. Да, смотрите, ребят, даже... Прошу обратить внимание, даже вот эти вот, смотрите, кабеля какие-то у нас Проложены строго парами И это тоже надо было заморочиться, да, чтобы это сделать Говорит, ребятки, о том, что у нас качественно все проработало Так, но меня интересует немножко а, другое Обычно у нас не хватает анимации Именно под днищем а, любого практически автомобиля Давайте посмотрим, как же у нас здесь с анимацией элементов Давайте заведем наш автомобиль Так, отлично, ребятки Карданные валы у нас крутятся Правда, они крутятся независимо от того Едем мы или нет, нагрузку подаем или нет Но я думаю, это небольшой нюанс Который у нас пофиксится Разработчиками, это не проблема Главное, что анимация, ребятки, на этих Карданах на всех есть и крутится Даже смотрите, ребятки, вот здесь вот, вот это вот э, э, Вот эта вот штука, да, вот эта вот Которая выпирает, она тоже крутится хотя, хотя мы нагрузки никакой Не подаем, а я знаю, что такие вещи Вроде как отдельно из кабины включаются И запускаются только по необходимости Так, это раз, и здесь, по-моему, спереди такая же, ребятки, фигня, то, что видите, спереди вот этот вот, вот этот вот небольшой, вот этот стержень, да, как его называют, вал отбор мощности, он у нас крутится просто так. Это, скорее всего, издержки небольшие, анимацию, как бы авторы сделали, но пока что ее не отрегулировали. Это, ребят, такие мелочи, которые на самом деле большого значения не имеют. Самое главное, ребятки, это, чтобы подвеска работала. Смотрим, ребят, как работает подвесочка. Влево-вправо пробуем, поворачиваем, что мы видим? Просто замечательно, друзья. Мало того, что у нас просто м, поворачиваются, значит, колеса, да... Ну, естественно, везде колеса поворачиваются, но не везде поворачиваются то, на, на чем они крепятся. А здесь это, ребятки, работает в полной мере. Мало того, что поворачиваются колеса, еще к тому же и работают вот эти вот валы-раздатки, да, или как их правильно называют, которые вращение придают этим колесам. Они тоже, смотрите, у нас динамичные и также, смотрите, следуют за вращением колес. Это просто офигенно сделано, я считаю. Естественно, задние колеса у нас статичные, ведь у нас только поворачиваемость у передних колес имеет. Да, здесь, снизу, ребятки, тоже полный порядок Переворачиваем обратно и давайте прокатимся Посмотрим, как, как же быстро разгоняется наш автомобильчик а, по прямой Так, ну давайте выйдем за пределы магазина а, Куда-нибудь на какую-нибудь территорию, дорожечку поровней найдем сейчас а Еще что я хотел, ребят, показать, да, пока мы движемся Давайте посмотрим, а как же все-таки следы, какие же следы оставляет наш автомобиль от своих покрышек. Бывает такое, что еще не доделывают этот момент. Я смотрю, что здесь а, со следами у нас тоже полный порядок. Если у нас колеса стоят вот с таким протектором, значит следы от этих колес остаются, ребятки. И по ширине смотрю подходящие. да, именно с таким протектором какой у нас и должен быть. Замечательно. Так, еще, ребят, хотелось продемонстрировать, как же работает у нас а, система разгрузки. Давайте посмотрим, как у нас отрабатывает а, кузов. Сейчас у нас стоит разгрузки, значит, сторона разгрузки влево. Вот таким образом, без дополнительных звуков, но вот таким вот образом происходит разгрузочка нашего а, кузова. Так, это была, значит, сторона разгрузки а, влево. Я так понимаю, что здесь можно выбрать и назад, и в. Вперед, хотел сказать, да, и вправо. Так, давайте глянем. Так, это у нас куда сейчас идет разгрузочка. Ага, это у нас разгрузочка вправо пошла, да. Причем анимация тоже настроена, у нас все достаточно логично работает. Так, закрываемся. И еще один выбор у нас должен быть обязательно. Смотрим, ребятки. Так, это у нас сторона разгрузки назад. Так, ставим и... Валя, ребятки. Открывается задний бортик и происходит разгрузочка прямо назад. Да, все как нужно. Все работает в этом плане отменно Так, закрываемся и едем а, дальше. Да, давайте посмотрим, как же у нас наш с вами трек, наш с вами вот этот вот монстр-мобиль а, действует, а, ведет себя а, напрямую на асфальтированном грунте, то есть на асфальтированной дорожке. Давайте прокатимся. Так, где наш спидометр? Секундочку, что-то я не вижу. Спидометр, это куда? Вот он, спидометр наш, и посмотрим, как же он быстро, ребята, на набирает. Напомню, что у меня сейчас стоит модификация с самым слабым движком на 125 лошадиных сил. Ну и вот, ребятки, трогаемся с места и смотрим, как же он быстро набирает скорость. Газурку, ребятки, в пол. И что мы сейчас видим? Уже 40, пожалуйста. Да какой трактор поедет? 40. А это у нас, ребятки, универсальный автомобиль. Он и трактор нам заменит. 60. Иногда бывает, что техника даже максималки своей не добирает, да, со своими лошадиными силами. Но этот монстр, смотрю, бодренько набирает все свои 80 законные. Мы даже не доехали с вами до перекрестка. Да, ребятки, 80 он выжимает в легкую. Да, это, скорее всего, из-за того, что у нас вес мобиля маленький, да, вот этого грузовичка. Всего лишь 4,2 а, тонны. Ведет он себя, ребятки, очень даже классно. Давайте посмотрим, как же он себя ведет, ребятки, на полях. А, у нас а, у меня стоит также мод на а, реалистичную, значит, почву. Если у кого не стоит, а, не рекомендую поставьте, потому что вы для себя откроете совершенно новый геймплей, уверяю, уверяю, ребятки, вас, кто еще не играл с модом на реальную почву, обязательно поиграйте. А это значит, что наша техника может в почве а, буксовать. Выходим, ребятки, выезжаем, точнее, на поле и смотрим, как себя этот мобиль ведет на... А, а на другого типа поверхности. Я смотрю, он очень хорошо себя ведет. Просто-напросто даже нигде не затормаживает. В горочку мы еще едем, да. Во-вторых, по, а, по мягкому грунту. По мягкому грунту всегда, ребятки, медленнее. Но даже по мягкому грунту этот у нас монстр едет достаточно быстро. Попробовали бы проехать здесь на тракторе, вы бы поняли, о чем я... я... Ну и выезжаем напрямую и начинаем. Да, хорошо, он очень развивает скорость. Мне эта техника определенно, друзья, нравится. И я уже с нетерпением жду ее включить в свою игру и покататься на ней. Универсальный, значит, монстр у нас получится И респектоз большой разработчикам за то, что делают качественные, годные моды. Ну, а еще один нюансик, ребятки, опять-таки, про подвесочек. Вы смотрите, вот тот самый, значит, вал, который приводит в действие вращения наших колес, он тоже крутится как на топовых, на каких-то тракторах, то есть на оригинальных. Естественно, это, ребятки, самый маленький функционал, который я вам сейчас продемонстрировал. На самом деле, возможности этого Юнимога а, гораздо больше, чем я вам сейчас продемонстрировал. На него можно вешать различное оборудование и тестировать с ним. Это различные плуги, различные, ребятки, а, распределения Делители удобрений Все-все-все, я думаю, это можно будет повешать а, Как говорится, на что позволит ваша фантазия Но, если честно, то мне этот, ребятки, грузовичок понравился очень сильно, да а, Если по какой-то 10-бальной шкале судить, то я бы, наверное, поставил ему 10 из 10 возможных баллов, потому что реально мод качественный, мод проработанный и заслуживает, ребятки, места в вашей коллекции э, модов. Для того, чтобы его скачать, перейди просто по ссылочке, которая находится в описании под данным видосиком, и ты его там э, найдешь. Мод называется Unimog. А на какой мод ты хотел бы увидеть еще обзор, мой дорогой зритель? Напиши, пожалуйста, мне в комментариях. Я непременно это учту и организую специально для тебя. Ну, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!